Всем здорова, с вами Пуат, и это вторая часть редактирования в Premiere Pro. Спасибо всем за актив в предыдущем ролике. Oh wow! Я надеюсь, что и в этой части будет не меньше. А сейчас... погнали. Сейчас очки одеваем. В предыдущем видеоролике мы остановились на вставке одного видеоэффекта. Я чуть-чуть подкорректировал этот момент. Я сделал еще один дубликат этого отрывка, а также добавил новый звуковой эффект. Это журчание воды. И сейчас вы увидите результат. Another one. Another one. One. Если разобрать эту часть по подробностям, то две линии посередине – это основное видео и аудио. Эта часть и есть ставка этого видеоэффекта. Эта часть является аудио этого видеоэффекта. А эти четыре отрезка являются звуковым эффектом журчания воды. То есть весь прикол в том, что он пьет несколько раз, и мы к нему добавляем видеоэффект, где говорится «another one», «another one», «еще раз», «еще раз». И также добавляется звуковой эффект журчания воды. Надеюсь, все было понятно с этой частью, а мы идем дальше. Просто после этого я нашел один момент. я хочу сфокусировать этот смех с помощью усиления громкости. Есть два способа усиления громкости, пока что мне известно. Давайте сначала отрежем эту часть с двух сторон, чтобы этот эффект усиления громкости применялся только на этот отрезок. Мы отрезаем с помощью инструмента бритва, либо горячих х где начало. И конец. Вот наш отрезок, где этот смех... Итак, метод один из двух. Он самый простой. Сначала мы кликаем по самому отрезку. Дальше появляются его параметры. Мы идем вниз и видим здесь параметры аудио. В параметре level или уровень мы можем уменьшить или увеличить громкость соответственно. Нам надо увеличить звук, так что мы прибавляем децибелов. Я добавил 15 децибелов. Давайте послушаем результат. Как вы, наверное, услышали, звук значительно увеличился. Также есть второй способ увеличения громкости. И по мне второй это более разрушительный эффект, придает звуку. Сначала мы сбросим эффект способа 1. Чтобы найти второй способ, мы идем в вкладке Effects и пишем туда слово Distortion. И под папкой Audio Effects мы видим здесь эффект Distortion. Мы берем и применяем его к нашему отрезку. Как вы увидели, здесь появился новый параметр Distortion. И под параметром Custom Setup мы жмем Edit. Я не знаю, что они значат. Но чтобы усилить громкость, я обычно иду к шаблонам и выбираю параметр Maximum Pain. В этом случае весь звук идет по максимуму. Давайте послушаем наш отрезок. Как вы, наверное, услышали, это уже был не смех, а я даже не знаю, что это было. Поэтому я хочу чуть, -чуть понизить громкость. Я ставлю точки чуть ниже. Также во втором графике. Примерно вот так. По-моему, надо еще чуть-чуть убавить. Вроде результат получился неплохой. Также я хочу добавить в этот отрезок эффект шатания камеры. Ну и как вообще это сделать? Покажу вам на примере этого прямоугольника. Допустим, этот прямоугольник — это наше изображение. Если мы каждый кадр будем менять расположение камеры и ставить ее в разные места, допустим, один кадр сюда, второй кадр сюда, третий сюда и так далее, то результат у нас будет примерно такой. <звы> то есть это и есть шатание камеры. Я собираюсь менять расположение камеры каждые три кадра. В общем, я закончил, и вот как выглядит результат. Вроде четко. Также я хочу сюда добавить еще один эффект. Я хочу изменить цвет изображения на другой цвет. Мы заходим на вкладку Lumetric Color. Здесь мы видим две палитры, с помощью них мы можем изменять цвет. Я хочу изменить цвет на, на красный, допустим. Ставим Курсор на красный цвет. И вот как выглядит результат. То, что нам надо. Я не буду объяснять, как редактировать следующую часть, потому что она состоит из видео и аудиоставок, о которых мы уже говорили в предыдущем ролике. Я поставлю это в таймапс, и вы сможете это увидеть в ускоренном действии. В общем, хочу вам объяснить еще одну деталь. В этой ситуации я хочу редактировать здесь. а Эта часть мне не нужна. Я ее хочу просто удалить. Как мы это делаем? Мы можем убрать какой-либо предмет в нашем Тайване, используя горячую клавишу Delete, либо щелкая правой кнопки мыши и Clear. Теперь я выделяю оставшуюся часть и переставляю ее туда, чтобы видео продолжалось. В общем, я все доделал, и вот как выглядит результат. Вот понюхайте. если вам понравилось, не забывайте ставить лайкос и подписываться на канал. Следующее видео, наверное, будет про фотошоп. С вами был я, удачи и скорых встреч!